Всем привет, друзья! На связи с вами Александр Потапов. Э, перебираю сейчас э, разные книги, читаю цитаты. И прям вот под руку попалась такая цитата. «Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять свою лодку». И это относится к нашему бизнесу, в котором мы работаем, к MLM-бизнесу. Многие люди... Я извиняюсь. Многие люди приходят в бизнес, у них не получается здесь заработать и они начинают искать другую компанию, другой продукт, обвиняя компанию, маркетинг план, систему работы. А На самом деле все зависит только от тебя самого и прежде чем менять лодку, нужно научиться работать веслами, потому что не важно какая компания, какой продукт. Если ты сам не развиваешься, если ты сам личностно не растешь, и у тебя не получается подписывать людей в бизнес, это говорит о том, что лично в тебе проблема. Не компания виновата. И многие люди меняют одну компанию, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую, но на самом деле причина в тебе. Научись работать веслами, научись общаться правильно с людьми, давать правильную информацию, и все получится. Все, желаю вам удачи. Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку. Зарубите это себе на носу и работайте в той компании, добивайтесь успеха в одной компании, а не бегайте из компании в компанию, ищите легких путей.